Кто расскажет? Вы расскажете? Я расскажу. Мотик комиссионный с пробегом по России. В есть запись, по-моему, две. Сейчас, секунду. Вот. Надеюсь, чтобы просто лучше было слышно. Если не против, мы на вас микрофон наденем. Да, да, да. Не-не, да, вот, вот, вот сюда вот можно вот так. Всем привет, вы на канале Глубус Мото и меня зовут Патрик. Мы на канале занимаемся подбором мотоциклов. Для тех, кто впервые на канале, мы тут рассказываем, как осматриваем мотоциклы и уже многие, как по методичке, стали не только себе подбирать, но и зарабатывать на этом деньги. У нас на канале полно роликов про различные мотоциклы, в основном это спорты, потому что они собирают просмотры, в отличие от других чоперов или круизеров. И сегодня покажу вам разовый осмотр, где мы просто глаза и уши нашего заказчика с небольшим опытом. Угу, спасибо. Что там мод комиссионный? Мотоцикл комиссионный, он с пробегом по России, по ДС две да, Все у него. Э, а по телеску фестайле... можно кляну? Да, посмотрим. Угу. У него стоит новая резина, в принципе, состояние очень хорошее. Угу. И сейчас, по не помню, но, по на нем ТООшка сделан. То но... Извиняюсь. Не работал. Да. да. ТООшка сделана что? Я... Сейчас давайте есть данные по угу. мотику. Народ, меня одного бомбит, когда говорят мотик или велик Как-то комично слышать это от взрослого человека Как будто я в детский сад пришел за ребенком, а там бегают дети перероски и кричат Велик, мотик А где пестик? Сейчас будет Никого не хотел оскорбить, но мы как-то в детстве называли так свои игрушки Пестик, мотик, велик, машинка Мам, вау, смотри какой мотик Солдатик Да ты что, старый? А что, умел что ли? Ты не шаришь, ты не шаришь, ты ложка сделано что? Я Сейчас, Сейчас давайте э, есть данные по угу. моему мотику, угу. чтобы я вам там не врал, да, да, сходу. Да, да? Сейчас пойдем посмотрим, что написано, что клиент написал. А, все я понял, вот, хорошо. Я хорошо. Я пока, пока его посмотрим, да? Да, не против? Да. Хорошо, спасибо. А он получается, сколько стоит у вас здесь? Ну как давно его привезли? Примерно? А там даже написано. Ну, месяц, ну я артикул смотрю, месяца два с половиной, три. Ага. Что скажете по нему знаете что-нибудь нет ничего не знаете да? не я его сам смотрел как бы но не заводил. а ну как в смысле вот. вы принимали его да? я нет я а. не принимал я его тоже так вот с клиентом смотрел угу. в принципе у меня не возникло каких-то претензий по этому мотоциклу учитывая ценник угу. вот. есть конечно может быть и получше но цена будет повыше спору нет вот. ну, тут же сами понимаете грязненько а вы не мыли его, ничего не делали, да? Вот как вот приехали? Как Нет, вы... вообще мыли, но мотик уже постоял, тут, видите, как много людей ходят, трогают. Я, честно, я не против абсолютно, но вот здесь, как можно было... Что там? Вот. А, ну, возможно, не промыли. Вообще мыли, но, блин, моющики... С керхера просто, да, помыли? С керхера мыли, ну, с пеной, с керхера, но... Мойщик может как бы не все места прям Понял. четко хорошо промыть. Ну Видимо, мой мойщик не ваш, наверное, скорее всего. Да, да? мойщик наш. Ваш мойщик? Просто он такой, приходящий и уходящий. Хулиган, конечно, да. Просто одно дело, знаете, когда автомобилисты моют там, да, они там пеной облили и все. И... Ну... Сколько раз приезжаю на мойку, я говорю, ты что, помыл? 300 угу. рублей, я говорю, что, обалдел? Я говорю, перемываю, они два раза не перемывают. То есть, как бы, если ты берешь деньги, ты должен не Не, ну, мотик за что? он должен, конечно, помыться и внутри везде, и всякие ну, да. эти... Нет, так лада 150, он 350 рублей берет. Я не, извини меня, перемывай по три раза. Так, а здесь накладки у нас нет, получается. Да, да, мотик как есть, соответственно, как видите. Понял. Это у нас оригинальный выхлоп, да? Да. А, нет. Давай. Пустой? А, нет, тут банки выпотрошены, да. Пустой выбит. Не, не не Он потом... еще он и Перевален. Банки оригинальные, но выпотрошены банки. То есть, будет бубнеть, мама, не горюй. Переделали, переваривали. А год какой-то у нас? Там написано, да? 2004 год, 13500 пробег. Mm. Mm. Да, мотик отключен стоит. Mm -hmm. а, то есть, его завести надо будет подключать? Ну, аккумулятор сейчас подключим. На комиссионных мотиках обычно... Отключаем клемму, чтобы просто аккумулятор не высаживался. Угу. Понял. Так, по мелочи, ржавенько. Саренький пыль, все чистенько вроде. Можно, да, повернуть? Так, упоры не подбиты. Здесь упор не подбитый. Здесь наклейка должна быть, да? Угу. 3D, ну такая. Да, да, метрический. Ну, шильд. Вот такой шире угу. должен быть, да. Только 1,3. А ключики можно попросить у вас баком посмотреть? Да, вот ключ возьмите. А, все, вижу, конечно. да, спасибо. Ну так вроде ничего. Чистенько вроде. Инструменты. Самое главное. Здесь еще надо будет иконку повесить сюда. Там пом крест у него нет. Ну да, крест. Да-да-да, да, да, у еще, него крест там. Да. Еще иконку повесить не хватает. Здесь же АБС нет, значит, иконка поможет. Обязательно надо. Да. Без нее нельзя выезжать. Не, вы смеетесь мне такую правду пишут? Да. Если АБС нет, значит, иконку надо вешать. Ну, у людей разные заморочки. Согласен. Так, а колодки походу либо оригинал, либо менялись на нисин. Но они свежие вообще. Смотрится интересно. Ну, вы заваливали, да? Что вы заваливали? Заваливали. Я вижу. Mm -hmm. Я просто смотрю, прям, <как> чёрт, чёрт. Ну, он не сильно. да? Не сильно. В смысле, не было какого-то удара, потому что даже по отбойникам все чистенько. Mm -hmm. Здесь небольшое есть. Вот он. Есть, знаете. Да, грязненький, конечно. Я бы его отмыл и поставил бы дороже. 295 я бы поставил его за 320. И торганул бы до, до 300, Ну это. Есть предложение. Вы его забираете, продаете ну, за 320. Если вы мне дадите его там 120.. Ну, тут мотик комиссионный, это не ну, наш. Там же есть возможность решения. обсуждения цены? Комиссионер можем позвонить. А, ну, то конечно. есть только так, да? Да. да. С вами да. Но это хозяинства. все это решается с хозяином. А вы вот. у вас фиксирована цена на комиссию, да? Да. А если не секрет? 10%. Хм. А, ну да, как это ты говорил. Это я не залезу. Сколько было и минималка здесь написано сколько 5 миллиметров минималка а здесь 6 миллиметров тысячу ездить и ездить видимо были 6 половиной 6 миллиметров ровно еще катать и катать <coughs> Задний стирается больше на заднем у нас 581 и минималка наверное тоже 6 да а можно попросить вас чуть чуть на меня вкатнуть mm -hmm. его или куда-нибудь или вперед там уже некуда наверное да Не написано ну, поехали дальше. А, да да да еще еще тут есть что-то а, -а. А, -а. а вот мин есть еще а -а. чуть на меня можно ага. а тут мин сколько 5 тоже 6 лет милли... нет не может быть 5 или 6 я а 5 миллиметров минимально да. 5,81. Ну, короче, еще 8 десяток катать и катать. На вскидку еще пробега, наверное, от 30, наверное, до 70, спокойно. А пробег у него? 13,500. Ну, это сейчас надо посмотреть. Америкос, не Америкос? А, единичка. Америкос это мили, 13 у -у. миль. А, это миллер, да? А, ну да, америкос. Вот такая вмятина есть, здесь есть на баке. Где-то я еще видел вмятину. С той стороны я видел вмятинку вот здесь. Это, соответственно, он рулем, наверное, да, скорее всего. Можно повысить. Ну возможно, руль, когда падал. Руль, да. Ну да, рулем, скорее всего. Вот. Хотя руль выше. Не, ну он же вот срост складывается, наверное, вот это скорее штуки, всего, вот это да. все дело. И он еще амортизирует шикарно. Самое главное фары оригинал, вот это хорошо конечно, потому что сейчас китайщины полным полно этих фар, они стоят как чугунный мост, а с Китая таскают за очень дешево. тюнинг, за эти деньги за 300 рублей, железный мотоцикл все сложно найти за 300 рублей, в нормальном состоянии. Тем более какой-нибудь стрикс, например. А 1800, и сколько они меня начинает, а ценник вообще у вас? Ну, вот они рядом. 500. Стоят, условно далеко ходить не надо. 422 угу. и выше. То есть, ну, ну в принципе, от 450 можно что-нибудь найти, да? Да. А булики, они, в принципе, дороже, да? Ну, булики подороже, да. на наверное, больше. Где ты здесь мятин увидел? Я ее даже заснял ее. Вот нет, нет. Да. <клес> О, вот здесь.. А, его убрали, наверное. Обратно он укатил. Вы хотите 800 й посмотреть, да? Ага. Подождете минут 15, я сейчас освобожусь. Или... Да вы в принципе можете мне его завести и все, я вас, я вас освобожу. Пойдемте сейчас Мы туда выкатывать будем? Да. Ага, хорошо. Помочь мне? Да. Нет, не нужно. Не Что ты говоришь? Берем зат ⁇ но у него меня... Не, ну как бы, ну такой пробег, конечно, не тот, который указан. Не, 13500 миль. Я И... думаю, тут, наверное, 1030. А, ну 13500 миль. миль. Это у нас 13 тысяч миль, это примерно а, 25 тысяч продержимо. Сейчас АКБ подключим. Каблуки? Угу, mm -hmm. нет, это штаны. Скорее всего штаны. Ну, непонятно с чем. С ботинками, может быть, да. Спорты, что а, ну это такой песня что-то ткань какая-то, видишь? Надеюсь, не кожа. Тут волос нету вроде. Кто-то ж умудрился обжечься. Хотя вроде это холодильники, прикинь, какая температура там дает. же все равно угревается. Но не на такой же степени, чтобы прям так пластик оставить. Или бы он стоял, молотил на месте, наверное, что он не успевал охлаждаться. Вот, наверное, мятинка-то, что ты говоришь. Я там какую-то нашел мелкую, ну, да. Погрубее. По и вот здесь. Это вы посмотреть. Ну, четыре. 0,5 0,5 0,5 0,5 Да нет, я думаю, в ту сторону В ту сторону сейчас посмотрю бля. Там просто неровно прям Прямо в движуха такая Да тут у нас тут движуха Что в выходные творится Завтра это будет а. Что-то тут как-то нет Мне кажется, ты нет, нет, здесь нет. Может пыль, грязь? Не нет, нет, я к тому, что нету здесь шпакля. Она говорит, что тут шпакля может быть, но типа что он крашен. Крашен может быть, но вот шпакля вряд ли стоит. Шпакля вряд ли, потому что тут полмиллиметра. -пол ну, крыло тогда посмотрим. Хотя, может быть, и нет вряд ли. Что крыло? Крыло тоже посмотрим. Да, что крыло, 0,4 тоже. Ты знаешь, краску видно сразу, особенно когда косые руки красили. С баллончиком в гаражах это сразу видно. Сейчас заводим, да? Уже да, готовы? Да, готовы. Так, а можно секунду, секунду, секунду. Конечно. Можно это на минус. Я одной рукой не совсем удобно. Ага. Живой, да. не живой. 1,8. Ну, надо подзарядить, наверное. Ну, ну хоть... да, он долго, ну он долго стоит. Совсем, да, все. Что так завожу, да да? да, да, да. Нормально. ли бензинчика Не выдержала душа поэтому. Это седушка. Красный был? Ну, вот я тебе говорю, что он красного цвета. Ну, не бензин до да хрена. Ну, Варик может крыло поставить от другого мотоцикла. Ну, это вообще печально, если крыло поставили от другого мотоцикла. Значит, что здесь было, тогда вопрос. Не, он весь такой. Он скорее всего перекрашен просто из красного цвета. Везде 0,3, 0,4. Я просто не из-за этого. Цвет краски, он когда обычный просто, угу. он затирается по-другому. Не такой затертый, как должен быть, имеешь в виду? Что? Нет, цвет другой. А, ну тут вон, капля какая-то. Не, ну то, что он мог быть покрашен, я же не отрицаю. Я больше смотрю на то, чтобы здесь не было каких-то моментов. Валдерей и Не то, что он был красный. Рыжий он был. Ну вот, просто он же этот... Рыжий он был, да. Ты в чоперах больше шаришь? Так, а документы глянуть можно будет, да? Да, сейчас сходим на кассу, посмотрим. А, ну я просто хотел сверить их. Нам выйти? Нет. Давайте фото сделаем, чтобы просто не ходить два раза. Хорошо. И на кассе посмотрим документы, сверим Хорошо. Далее. Сфоткаешь? Ну, мне не надо, у меня есть. Так, здесь и номер двигла. А двигла, я здесь, здесь не увижу. Еще раз будем заводить или достаточно? Да, я думаю, достаточно. Хотел газануть пару раз, если позволите, конечно. Да, газанем. А что, он разбирался мотор, что ли? Вот этого я не знаю. <су> герметик там. Герметик. Герметик там. Он герметик между половинками. Чем так неаккуратно, я не думаю, что на Хонде так сделали. Как бы... Между половинками нет, половинки. А там. там то герметик должен О, быть. Ну я там не спорю. вообще труба. Что-то как-то много там. Наговато да. Нет, там так-то должно быть. Ну не на такой степени. Я У -у -у. понимаю, как вот здесь должно быть, тут прокладка стоит, она немножко выглядывает. У -у -у. Вот он. ну, а ну, там что-то прям очень много, посмотреть. Они же наносят его этим пистолетом, либо компьютером. Наносят он автомат. Ну, да. ну автомат имеют в виду, да. Ну, что, да прям, мексиканский, поэтому он много много. так и должен быть. Да. Так и должен быть? На 2010 году у вас Не против по поводу цвета герметика, я имею в виду его наличие и очень большого... Не-не, он просто На таком же показать? Так, ну давайте еще разок заведем, uh -huh. раз. хорошо, послушаем мотор. Или, а. а я понять могу, что он глохнет. а Просто подсосы он Хонды уходят сам по себе. Так, номер двигателя я не увижу отсюда, да? Где он? А, вот он, сорян, вот он. Да сейчас, подождите секундочку, сейчас разрешу mm -hmm. вопрос. Все, ладно, тогда все понятно. <говорит> По приёмному можно прошатать? Конечно, прошатайте. Крутили ему вилку. Да, вилку крутили. Тут откручивали. Ну это вроде не трогали. Видимо сальники, пыльники меняли. Да, здесь гайка целочка. По крайней мере, если крутили, то нормальными инструментами. Все, тогда пойдемте посмотрим документы. Угу. Ну да. Что, они так хреново все делают да не нет мне телефон убить я здесь а не спонта мексиканцы говорите да ну да герметика до конечно ну, что, так, же? так же один водим а есть другой какой-нибудь есть и другой 1.8 не 18 это уже другой мотор будет сравнить надо смотреть 1.3 ну вот например да можно смотреть его там будет такой же только все герметика другой ну просто намазюкали так, как будто... Там Пройдите ну, сюда, посмотрите, видно. да. В принципе, видно. Нормально. То же самое, это да, вот цвет герметика. Тоже другой вопрос. Ну вот здесь как-то он аккуратненько нанесен. Посмотрите. Нет, посмотрите ну, Я имею в виду, что он здесь как-то, знаете, вот оно видно, что оно равномерно. А там как будто пальцами наносили. Вот к такому герметику я не против. Но надо посмотреть Снизу, но ну, суть плюс-минус там одна и та же, да, то есть как бы по VTX просто говорю, это подробно на VTX в Короче, это Останется, останется спорным моментом и каждый останется при своем. Не-не-не, ну ты не спорных моментов? Ну, 1100 и другой, конечно, мотор, да. Нельзя сравнивать. Вы имеете в виду шадовку, что ли? Да. Вот ее. Ну, там, опять, там нет такого звездица. Ну, короче, ладно, давайте не будем уже это время тратить. Тут можно просто долго ходить, рассматривать. Для тех, кто любит разогреть свой седалишний нерв, поясняю. Это разовый осмотр за 3000 рублей, где мы просто смотрим и передаем информацию заказчику. Если ты думаешь, что за эти деньги мне надо было еще померить компрессию и сделать эндоскопию, то ты ошибся каналом. Имея свой полноценный мотосервис с качественным инструментом, мы не только это можем сделать. Но не за эти деньги и не для показухи. По мотоциклу мысли есть какие-нибудь? Только то, что он крашеный и все. А цена? Нормально цена. Не знаю, стоит брать или стоит брать, и решать, конечно же, покупателю. Я взяла. Ты взяла, да? Mm -hmm. ну, то, я попросила чуть-чуть торгануться, пятерку хотя бы, но я взяла. То есть ты сейчас на камеру сказала, что взяла? Ну я взяла, я хочу в а, Т.И.Х. Вот, я взяла. И цена тебе устраивает? Ну только то, что тут крашеный и все. Цена да пусть скидывает пятерку, ну, магазин, и я взяла. Я, цвет черный, может быть, любой цвет, это цвет черный. Да. Нет, просто там самые ништяки, понимаешь, там даже, ну, по трубе, если посмотреть, то труба, она адекватная, она не битая. Ну, Потому да. что бывает, что, блин, новее года она уже вся пожуханная. Там всякие штучки, которые должны блестеть, они блестят. Но, учитывая, что там труба вся выпотрошена. Ну, она более-менее, понимаешь, и все. Я понял. Я просто к такому... Ну все, значит, это... если Инна сказала, значит, да надо Она да. шарит, она все цепи Вот эта вот женская интуиция никогда не подводил. А всех адекватных подписчиков и тех, кто еще не подписался, рекомендую вам подписаться, нажать колокольчик, написать комментарий о том, что вы думаете об этом мотоцикле и не забудьте прожать лайк. Это для нас очень важно. Welcome, как говорится, вы на канале Globus Moto. Меня зовут Патрик, тут мы занимаемся подбором мотоциклов. Да, я в халате на балконе мерзну. Всем пока. А чего вы не расходитесь? Увидели про розыгрыш? Ну тогда ловите. Для тех, кто досмотрел всю вот эту вот четкую телегу до конца, советую посчитать, сколько в ролике прозвучало режущее мое ухо слово мотик. Попробуем разыграть призы 15 января, третье место, ну пусть будет стикер Globus Moto, второе, пускай будет маска Globus Moto, ну и первое место, пускай будет под шлемник Globus Moto. Ну и ладно, что все призы не такие уж супер выдающиеся, нужно же с чего-то начинать. Все условия в описании, вы можете перейти э, под видео, прочитать. Для этого, соответственно, нужно будет поставить лайк, быть подписчиком нашего канала. Ну, если есть желание, кому-нибудь поделиться. За это будет дополнительный топчик. Если вы нам в личку пришлете скрины о том, что вы поделились. Ну, конечно же, с вами Патрик на балконе. Мерзну, сейчас декабрь. Всех поздравляю с первым декабря. И пока-пока. Теперь уже точно все. Расходитесь.